Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые подписчики канала «Акваградус». Сегодня у нас видео посвящено первой перегонке на аппарате Акваградус Компакт. То есть мы будем перегонять брагу в спирт-сверец. У нас имеется 6 литров сахарной браги обычной. Как поставить сахарную брагу вы можете посмотреть в одном из наших предыдущих роликов. Использовать сегодня я буду аппарат Акваградус Компакт с 10 литровой емкостью нагревать при помощи индукционной печки. Также вы можете приобрести данный аппарат с емкостями на 25 и 35 литров под абсолютно любые виды нагрева. Также в емкости 25 и 35 литров мы, по вашему желанию, можем установить электротен и снадить его регулятором мощности. Один из вопросов, который часто задают, сколько же брахи можно залить в перегонный куб. Рекомендуется заливать 3 четвертых от объема. В данном случае у нас 10-литровая емкость, поэтому 6 литров это примерно тот показатель. Перед тем, как заливать нашу жидкость в перегонный куб, убедитесь, что кран закрыт. Включаем печку на максимальную мощность. У нас печка на 1800 Вт. Пока разогревается наш перегонный куб с нашей брагой, установим колонну. Колонна уже с установленными термометрами и на баке также. Как правильно установить термометры, вы можете посмотреть в нашем предыдущем видео по аппарату Акваградус Компакт. Хочу обратить ваше внимание, что при первой перегонке насадка Панченкова в Ацаргу не устанавливается. Следующий вопрос, который часто задают, как правильно подключать охлаждение при первой перегонке. Охлаждение мы подаем холодную воду в нижнюю часть холодильника. С верхней части холодильника теплую воду отводим в канализацию. При первой перегонке дефлегматор не подключается, потому что в процессе первой перегонки он не задействован. Отводы под воду остаются открытыми. Аппарат собран, все подключено. Нам необходимо установить приемочную емкость, но перед этим проверим аппарат на герметичность. Создадим избыточное давление и проверим, нет ли нигде утечек. Да, все отлично. Можно устанавливать приемную емкость. Когда температура в баке достигнет 80 градусов, нам необходимо подать охлаждение на наш холодильник. И будем ждать повышения температуры в верхней части термометра. Как только она начнет стремительно расти, это значит, что спиртовые пары подошли к верхней точке и направляются в холодильник. В баке температура начала стремительно увеличиваться, 78 градусов подаем охлаждение на холодильник. Открываем нашу водичку. Как вы видите, температура верхней точки начала стремительно увеличиваться. Сейчас начнется отбор спирта сорца. Как только пойдет первая стройка, друзья, вам необходимо отрегулировать подачу воды и нагрев таким образом, чтобы спиртцерез вытекал прохладным. Не допускается, чтобы он вытекал горячий, и тем более парил. Побежали первые капельки. Вот смотрите, мощность 1800 ватт на индукционной печке. Спиртцерез вытекает абсолютно прохладный. Друзья, давайте замерим скорость отбора. Для этого наберем 100 мл, засечем время и пересчитаем, сколько же у нас литров в час производит аппарат. Меняем емкость и поехали. Набираем 100 мл. Так, есть 100 миллилитров, 2 минуты 17 секунд. После замера нашей скорости у нас показало, что мы отбираем 3 литра в час. Можно на этом аппарате немножечко увеличить скорость отбора, увеличив нагрев. Но надо будет следить за температурой спирта сердца на выходе. Не допускать, чтобы он вытекал горячий. Отбирать будем все в единую емкость, без забора голов и хвостов, до 100 градусов в кубе. Вот в таком режиме мы отбираем наш спиртцерец. Отбирать будем до 100 градусов в баке. Как только температура в баке достигнет 100 градусов, это значит, что спирта в нашем баке не осталось. Можно прекращать перегонку. Часто задаваемые вопросы, зачем же делать две перегонки. Смысл первой перегонки – это максимально быстро избавиться от дрожжевой составляющей и укрепить наш продукт. А при второй перегонке мы получаем максимально качественное тело, отделяя головы и хвосты. Друзья, вы, конечно, можете сделать сразу одну перегонку, но при этом продукт у вас получится менее крепкий и менее качественный. Выбирать вам. Итак, друзья, подходит к концу наша первая перегонка. Температура в баке достигла ровно 100 градусов. Выключаем нагрев и перекрываем охлаждение. Все, нагрев мы выключили, охлаждение перекрыли. Даем аппарату минут 10 остыть, разбираем аккуратненько, не забывая, что он горячий. В бак необходимо добавить 4 литра 4 холодной воды и слить все содержимое в канализацию. Итак, первая перегонка подошла к концу. В итоге с 6 литров браги у нас получилось ну, практически 2 литра спирта сорца. В следующем ролике мы покажем как правильно делать вторую дробную перегонку на аппарате Акваградус Компакт. В заключение хочется сказать, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки. Следите за нашими новыми обзорами и перегонками. С вами был Андрей и компания «Акваградус». Всем до новых встреч!